Возможно, что не рады. Let's okay. go. Это дебил, блядь, где вы, сука, беретеся, блядь? ебать ты что творишь-то, блядь?